Друзья, всем привет! У нас несколько новостей для вас. Первое – это новость о том, что начиная с этого видео мы решили делиться полностью во всех соцсетях открыто, хотя это видео изначально предназначено для членов клуба «Азбука души», который закрыт. И мы поняли, что на самом деле деление информации гораздо важнее, да, чем то, что мы задумывали изначально. На первый взгляд может быть непонятным подобное действие, да? но с другой стороны, мы понимаем, что ценность клуба она состоит в том, что тем, кому важна эта информация, а важна не просто информация, а ответы на вопросы, которые возникают непосредственно у каждого человека, который состоит в клубе, естественно. И здесь можно сказать, что изначально информация дана, ну, получается, через меня для всех. И как можно зажимать это в рамке чего-то? И на первый взгляд я делюсь довольно щедро этой информацией через Инстаграм в основном, да, с разными людьми, больше всего сейчас с Катей. Но тем не менее, скажем так, даже та информация, которая более структурирована, да, она все-таки предназначается для всех. И ценность клуба состоит в первую очередь в том, чтобы я мог отвечать всем, Людям, которые состоят в клубе, на все их вопросы. Я не способен это делать в рамках соцсетей, потому что ну, вопросов слишком много, и я просто уже не в состоянии это делать. Поэтому с этого момента вся информация будет даваться и на ютубе, и на инстаграме, и на других соцсетях. Вот. Вы их спокойно смотрите. Если будут возникать вопросы, приглашаем вас в клуб, и будем рады ответить на все ваши вопросы, которые у вас уже появились или будут появляться в моменте проговаривания информации с другими участниками. Потому что самая большая синергия происходит именно в момент взаимоотношений. Я это очень хорошо осознал в момент езды по туру по городам, сначала по первому, потом по второму. Я понял, что это бесценный опыт, который мне дал обратную связь от людей, от того, какие вопросы вообще люди задают, что их волнует. Да? И, скажем так, я ну, соприкоснулся с теми болями людей, с которыми они приходят навстречу. И на самом деле сегодняшняя тема у нас будет взаимодействие с миром между воплощением и миром реальным, который мы воспринимаем как наш земной мир. И к сегодняшней теме сразу можно отнести вопрос о том, Паша, ну как вот... Твое знание, которое приходит там, через тебя да, или которое даешь ты, некоторые считают, что это мое знание. На самом деле это знание, которое идет через меня, но естественно оно пронизывает всю мою жизнь, поэтому происходит такой взаимосвязь первого и второго, да, когда и духовная, и материальная часть оно проявляет вот, это, вот эту информацию ну, каким-то таким вот образом, которым я с вами делюсь. И здесь можно сказать, что на первый взгляд эту информацию почти невозможно применить да, к нашей жизни. Сейчас я поясню, почему на самом деле для меня э, очевидно, что эту информацию необходимо ну, по-хорошему да, знать каждому. Э, вообще в идеале ее хорошо бы преподавать еще в каких-то университетах, школах, да, э, начиная с детских садов, может быть даже. Дело в том, что э, мы проявляемся в таком мире, который э, очень дуален. И взаимодействие каждого с каждым дает возможность или проявляться через любовь, или проявляться через страх. И первая вот эта взаимосвязь материального и духовного, она состоит в том, что необходимо понять вообще, кто мы есть на самом деле. Мы клубом стартовали с темы души, с темы родственных душ, да, и вот эта тема она основополагающая в этом понимании, в этой концепции того знания, которым я делюсь. Дело в том, что если мы сами понимаем, что мы являемся душой, которая э, ну, проявляется через тело, фокусируясь на этом теле, тогда мы будем понимать э, и взаимосвязь того, что происходит после того, когда происходит умирание. Ну, в книжке «Капля памяти» с Лёшей Хватовым, с моим другом, с автором, да, мы описали этот процесс, описали процесс ну, довольно э, детально. Да, и там становится понятным, что после умирания происходит ну, ряд э, действий с душой. И один из факторов, который с ней происходит, это проработка. А проработка ⁇ это самая большая взаимосвязь того, что мы бы назвали справедливостью мира. Да? То есть, скажем так, все то, что мы не понимаем здесь и сейчас, когда мы делаем какие-то выборы, это все становится осознанным и понятным, когда э, происходит проработка. Потому что мы становимся на место... Каждого, с кем мы взаимодействуем, причем не только человека, но и любой другой материи, животных да, и так далее. То есть мы воспринимаем, что вот человеческое сознание, оно это может осознать, да? а вот животное оно не сможет осознать. Все может стать на место друг друга, но только не все уровни можно прочувствовать, когда ты находишься на более низком уровне. То есть, скажем так, чем выше уровень, тем больше у тебя происходит осознанности, тем больше ответственности, да, и, с одной стороны, возможностей, но в то же время эти возможности дают поступать через плюс или минус. А ну, плюс-минус мы уже разбирали, что такое. Это момент дуальности, да, который гласит о том, что все в этом мире, мире не хорошо, не плохо, оно такое, как есть, и проявляться может с обоих сторон. То есть, вот ты вошел в хорошем настроении, да, этим хорошим настроением ты можешь заразить других людей. Если же другой человек будет как-то негативно к тебе относиться, то это же настроение на самом деле может проявиться даже для него с точки зрения негатива. Представляете? Ну, на самом деле, это известный фактор, да, что если тебе человек не нравится, то если у него все хорошо, то Ничего не поделаешь с этим, ему все равно будет это не нравиться. Вот. Но э, те полезности, которые э, с нами могут произойти, они могут происходить именно когда мы начинаем проявляться друг к другу с точки зрения любви. Э, и вот тема любви это, наверное, мы в клубе еще раскроем ее более детально, потому что это такой вездесущий вопрос, и ее представляет очень по-разному. То есть через синематограф, через какие-то внутренние программы людей, которые воспитываются в одной или второй или в третьей культуре. И поэтому когда мы проговариваем текст через слова, то одни и те же слова, опираясь на наш образ, на наше мировоззрение, мироощущение, всю ту комбинацию того, кем мы являемся, могут восприниматься совершенно по-разному. И здесь вот, э, закон проявляется на разных уровнях. Это и закон взаимодействия с другими людьми. Это и закон взаимодействия с, со своими внутренними программами. Дело в том, что когда мы слышим чью-то фразу, э, вот скажем так, все участники, э, кто слышит эту фразу, для него эта фраза с одной стороны однозначно с точки зрения э, слова воспринимаемого, да, э, но глубокий смысл и связан из слов, да, то есть из предложений, он каждым воспринимается по-разному. Это знаете, вот почему происходит. Дело в том, что если посадить 100 человек за столы, дать им бумажку для рисования и сказать, нарисуй, ну, например, собаку, да, или там шарик. Каждый нарисует свой шарик. Дело в том, что этот шарик, у одного будет зеленый, второго будет оранжевый, третьего он будет такой продолговатый, потому что он шарик будет воспринимать как игровой там, мячик да, определенной формы. И здесь ну, хорошо понимаете, я думаю, что вы все понимаете, что все мы разные, и эта разность происходит хотя бы от того, что мы, даже если рождаемся в одном животике, будучи ну, близнецами, мы все равно один находится слева, другой справа, кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то умнее, кто-то глупее. Кто-то более находчив, да, кто-то любвеобилен, а кто-то наоборот все тянет на себя. У кого-то есть страхи, у кто-то наоборот уже проявил, проявляется через любовь. И вот здесь можно в дополнение сказать про образ будущего, о котором я, в общем-то, стараюсь делиться, но на сегодняшний момент мне сложно связать его с существующими инструментами настолько хорошо, чтобы уже проложить полностью дорожку, которую мы можем делать от момента здесь и сейчас до момента, когда мы окажемся в этом будущем лучшей версии себя это на самом деле возможно я в этом даже не сомневаюсь и вот чтобы сам процесс мог наладиться мы хорошо бы чтобы воспринимали себя и других не только как материальную субстанцию тело да, которое что-то думает что-то как-то делает но и душу которая фокусируется на этом теле и дело в том что когда чем больше вот и когда мы начнем это делать уже в больших масштабах, может, можем достигнуть э, принципа 101-й обезьяны, да, то есть принципа критической массы, где все взаимодействие друг с другом, с миром, с животными, э, с материей, да, оно станет более гармонично, оно станет э, наиболее гармонично не только с точки зрения того, что мы решили так сделать, а с точки зрения того, что мы уже не можем действовать по-другому. А для этого процесса вначале надо нам осознать, кто мы есть, как таковые. И пока мы этого не осознали, пока мы не смотрим на себя как на душу, пока мы не смотрим на других как на душу, пока мы не смотрим на весь тот опыт, который с нами происходит, как на опыт лучший, который может с нами происходить и необходимый нам, до этого момента мы можем взаимодействовать с миром по-разному очень. Один взаимодействует именно через страх, тогда он пытается локтями раздвигать все пространство, где он существует, потому что он считает, что этот мир может дать ему лучшее только через борьбу. Второй, он уже понимает, что мы являемся частью этого мира, и взаимодействие, которое происходит при таком отношении, оно уже гораздо лучше воспринимается окружающими, потому что ты уже для окружающих, по крайней мере для тех, кто, кого ты считаешь своим, проявляешься с большей любовью. И есть третья позиция, когда мы проявляемся через абсолютную любовь, гармонию. Да? На, мы как люди, нам трудно, э, ну, скажем так, осознать весь этот процесс. Почему? Потому что у нас есть ограничения через наши действия. то есть кого-то я знаю, кого-то я не знаю, кому-то я могу помочь, кому-то я не могу помочь лично. Да? Но если это все облачить в систему, то помощь будет очень быстрая, она будет проявляться как к тому, кто находится рядом с тобой, так и к тем людям, которых ты даже не знаешь. И это как раз таки задача уже последующего, Действия, да, когда мы будем осознавать себя и, и все намерение наше будет не просто достичь какой-то там машины, вещи, да, но достигнуть такого уровня, когда мы начинаем проявляться с точки зрения вопроса, а что я могу сделать для этого мира, чтобы в мире проявилось больше гармонии, любви ну и того блага, которое есть, например, у нас. В этот моменте мы будем и проявляться для других с точки зрения помощи. Причем эта помощь будет на самом деле уже не эфемерно, а ощутима. Когда мы достигнем уровня осознанности в том, чтобы действовать друг другу по-другому, да, мы начнем понимать, что это взаимодействие можно перекладывать и на животных. Это взаимодействие сразу автоматически станет перекладываться и на всю природу на те ресурсы которые, которыми мы обладаем. К чему я говорю? Я хочу сказать, что на самом деле вот весь тот плюс материала, которым мы делимся, я сейчас такой общий ролик сделал почему-то. Да? Но тем не менее он видимо необходим раз он так проявился, потому что он сейчас идет просто на автомате, я его не контролирую, да, и вся эта информация, которая сейчас проговаривается, она видна не просто для членов клуба, которые уже вступили, а для всех тех людей, которые смотрят или будут смотреть этот материал на YouTube-канале, на Инстаграме, на там, ВК, в Фейсбуке, да, то есть везде, где, где бы вы его ни смотрели, этот материал для вас. Если вы с ним соприкоснулись, то можете здесь и сейчас подумать о том, что вы есть на самом деле душа, о том, что являясь душой, вы можете проявляться с самой негативной стороны, да? а можете проявляться с того, что люди называют лучшей версией себя. В этом состоянии вы будете проявляться через любовь к себе, через любовь к остальным людям, животным и вообще всему того, что вас окружает в мире. И пока, знаете, есть еще такая фраза, пока мы убиваем животных, мы на самом деле будем убивать друг друга. Я с ней полностью согласен. Знаете, это я сейчас говорю не из-за того, что необходимо всем стать сейчас вегетарианцами вот в данный момент времени. Я понимаю, что это почти невозможно на сегодняшний момент, потому что в голове у многих просто стоит страх от того, что если они мясо даже есть не будут, то фактически могут или заболеть, или умереть, или там что-то с ними произойдет. Но дело в том, что я про другое хочу сказать. Для меня самого, на самом деле, удивительно, почему я сейчас затронул эту тему. Но на самом деле речь идет не о том, чтобы мы все стали сейчас вегетарианцами, а о том, чтобы мы хотя бы начали думать в сторону вот этой любви, да? то есть гармонии и того взаимодействия, как мы можем друг для друга проявляться, когда мы начнем ощущать себя и окружающих в мире, душами, которые фокусируются на этих телах. Друзья, получился какой-то в итоге общий ролик, но я проговорю, что на самом деле и дальше в клубе мы будем проговаривать и подобные вещи. Через эфиры, через всю, все записи вы сможете смотреть общую информацию, и потом я буду делиться с вами теми инструментами, которые у меня уже есть, чтобы вы могли ими уже пользоваться, да, и проявляться, видеть себе подобных, а через это в общем-то и формировать ту часть более осознанных людей, которыми мы можем быть. Вот. На самом деле этот процесс, нельзя сказать, что человек достиг какой-то осознанности, и больше он расти не может. Человек не может вообще в принципе ос осознанность поднять до самого эквентэссенции осознанности. Мы можем к этому только стремиться. И поэтому наш путь, он длиною в жизнь. И я приглашаю вас просто смотреть Подобную информацию делиться ей, подписываться на канал, если вы смотрите на ютубе или на инстаграме. И мы с вами вместе будем делать эти шаги, сближаться. И может быть со временем мы будем друг другу помощниками. Потому что даже то, что сейчас происходит, это уже командная работа. И если у вас есть желание, возможность в чем-то помочь, то выходите на связь. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. На сегодня все. Я благодарю вас, что вы с нами, что вы смотрите. Хорошего вам дня и такого же хорошего настроения. И по скриптам. Для всех тех людей, которые уже состоят в клубе, я напомню, что пишите ваши вопросы, которые могли у вас возникнуть при просмотре вот этого ролика или за эту неделю. Мы обязательно их всех рассмотрим. Ну а пока все. Прощаюсь с вами. Пока.